В нашей стране всегда с особым уважением относились к людям науки. Трестиж и авторитет науки, вне зависимости от политических эпох, являлся и для власти, и для общества, для всех граждан нашей страны всегда безусловно. И сама Россия была богата талантами, настоящими самородками, свидетельством тому и давнее присуждения Нобелевских премий в том числе выдающимися российскому физику Виталию Владовичу и в пользу случаем. Еще раз хочу поздравить его с этим Возможно, именно благодаря уникальному кадровому потенциалу даже в самые трудные времена нам многое удалось сохранить. Во всяком случае, наши основные научные школы не только выстояли, но и получили в условиях Рынка — дополнительный импульс. Хотя, надо прямо сказать, не без потерь. Все эти годы прошли длину. В последнее время, опираясь на уже возросшие экономические возможности, мы серьезно увеличили государственные вложения в научные исследования и подготовку кадров. Конечно, я понимаю, практически все собравшиеся здесь скажут о, о том, что было утрачено и то, что было недостаточно, но... Должен сказать, что начиная с 2000 года расходы федерального бюджета на науку возросли более чем в 2,5 раза. На образование более чем в 3 раза. Повторяю, в цифрах, может быть, этого недостаточно, но это то что, то, что реально, то, что государство, исходя из возможности бюджета, состояние было сделать и то, что оно сделало. Фактом остается, однако, и то, что с 1990 -го года по 2002 -й. общая численность занятых научными исследованиями и разработками ограничилась более чем на сократилась более чем наполовину, и основной кадровый обвал пришелся на период с 90, с 90 -го года по 94-й кадровый потенциал науки оказался востребованным и в новом государственном строительстве тем не менее и в нарождающемся отечественном бизнесе однако Политиками, чиновниками, предпринимателями стали люди, таланты которых могли наиболее ярко проявиться именно в науке. Люди, которые при других условиях обязательно бы вне остались. В науке наметилась реальная опасность утраты преемственности поколения. Это тоже одна из проблем. Особенно быстро уменьшалась доля ученых и специалистов молодого перспективного возраста. Вы знаете проблему старения науки. В настоящее время средний возраст работающих в России исследователей составляет 49 лет, кандидатов наук 53 года, а докторов 61 год. При этом все соцопросы показывают, падения интереса к науке у молодых в России нет. Растут конкурсы в институты, в университеты, аспирантуру. Российские вузы ежегодно готовят десятки тысяч молодых специалистов для научной работы. Очевидно, что молодежь хочет лететь в науку, но реализовать себя часто не может по-настоящему. Мы много раз обращались к этой теме. Уже кое-что удалось сделать. Однако и проблема молодежи в науке, и кадровые проблемы в целом решаются пока, к сожалению, фрагментарно и несистемно. Кадры, между тем, это прежде всего люди, а люди мы с вами это прекрасно понимаем все это знают, ничего нового здесь нет люди идут работать туда, где есть достойные материальные условия и личная перспектива и потому кадровый вопрос в отрыве от системы, системных проблем отечественной науки не решить несмотря на известную всем преданность тем, кто посвятил себя науке своему делу на что я хотел бы обратить первоочередное внимание прежде всего мы все еще не имеем современной эффективной модели экономической науки. Сохраняется нечеткость и в правовом положении Российской Академии наук, научных организаций и учреждений. Много вопросов, вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, с внедрением результатов научных исследований. Производство и наука по-прежнему существуют, как бы, в разных измерениях. Есть определенные движения но тем не менее проблема остается. Мы крайне медленно учимся извлекать выгоду из собственных научных идей. Доля российской инновационной продукции на мировом рынке крайне низка. Эти вопросы мы будем детально обсуждать и на ближайшем совместном заседании Совета Безопасности и предвидемого совета России. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и сегодня какие-то получали идеи, которые помогли бы коллегам, которые занимаются Вопрос, вопросами организации науки и в регионах в том числе помогли бы, может быть, мне что-то подсказали чтобы я мог транслировать дальше руководителям региона. однако хочу сейчас отметить главное, а, опасной иллюзии, что наука может существовать сама по себе в отрыве от экономики от адекватного законодательства или только на бюджетные деньги с этим нужно уже оставаться. и система должна стать Практика, когда за точку отсчета берутся не только научные звания, степени, административный ресурс, но и реальный вклад ученого в исследовательский процесс. Сейчас же научные работники далеко не всегда видят прямую связь между полученными ими исследовательскими результатами, материальным вознаграждением или карьерным ростом. Здесь нам не обойтись без четкого урегулирования вопроса об интеллектуальной собственности. Кроме того, слишком пусть молодых специалистов к завоеванию ими самостоятельной научной позиции. И многое здесь зависит не от научных результатов, а также, как я уже сказал, только что выше от места бюрократической научной иерархии. Должен сказать, это важная тема для анализа и откровенного разговора в научном сообществе. И, наконец, в стране все еще отсутствуют должные возможности для внутрироссийской и международной научной мобили... мобильности. При том, что в современном мире для сохранения кадрового потенциала уже давно и успешно используют исследовательские сети нового типа международные и корпоративные научно-технические центры, межинститутское сотрудничество. Отдельно, конечно, следует остановиться и на проблеме, которую в обществе обсуждали давно, много уделяют этому внимание, имею в виду утечку мозгов так называемую. Замечу, что удельный вес мигрировавших в общей массе кадровых потерь науки. Казалось бы, очень невелико. Это всего 2%. Но чаще всего это люди либо высшей квалификации, либо весьма перспективные молодые научные сотрудники. Мы понимаем, что международная миграция научных кадров, это, в принципе, это вопрос естественный, закономерный. Здесь ничего необычного нет. И, Как я уже не один раз публично говорил, капиталы и интеллектуальные ресурсы сосредотачиваются именно там, где создаются условия для их наилучшего применения. Вот об этом мы с вами должны подумать, но я понимаю, что, может быть, не все зависит от присутствующих здесь, но во всяком случае мы должны формулировать, я обязан формулировать, надеюсь, сделать с вашей помощью, такие условия, чтобы они были наилучшими именно в России для научной деятельности. Мы понимаем, что международная миграция научных кадров, как я уже сказал, вопрос и закономерный, но свободный интеллектуальный обмен не в последнюю очередь, приводит к качественному новому уровню исследований, не только на -то, бедных у нас. Он открыл для России новые международные рынки. Но мы обязаны прежде всего сделать так, чтобы знания, опыт и научные связи наших соотечественников продолжали служить российской науке, прежде всего, всей России. Для этого, как минимум, нужно превратить международное научное сотрудничество в улицу с двусторонним движением. Мы знаем, что... Некоторые вернулись, наши коллеги, многие подумывают об этом, нужно создавать, как я уже говорил, условия для эффективной работы здесь, в стране. Наряду с этим нужно импортировать перспективные научные кадры. И здесь у нас есть хорошие, э, хорошие примеры. И ну, что там говорить, если э, в Америке создают условия для того, чтобы европейские ученые туда переезжали, а такая проблема и для Западной Европы существует. Для нас существует проблема оттока в Европу и в Штаты. Но ну, если пока уровень жизни в России гораздо выше, чем в некоторых странах СНГ, то ну, давайте подумаем об этом. Вместе с нашими коллегами будем думать над этой проблемой. Так, чтобы использовать то, что вместе может быть эффективно наработано в научном плане в российских научных центрах для совместной, будущей работы и не только в России, но и на пространствах всего СНГ, всего сотрудничества. Следующая важная тема ⁇ подготовка ученых. Здесь ключевой вопрос ⁇ это интеграция науки и образования. Интеграция через развитие таких современных форм, как научно-образовательный и учебно-научный комплекс. Нужен также выделенный перспективный прогноз кадровых потребностей науки и производства. При этом государство должно обеспечить равный доступ к образованию. Граждане России, независимо от своего материального положения, места проживания, должны иметь возможность учиться, раскрывать и реализовывать свои способности. Нужна и более эффективная система поиска одаренной молодых, привлечения ее к учебе и научной работе. Я знаю, как в научном сообществе, как в вузовском сообществе относятся к тем преобразованиям который продвигает Министерство образования. Знаю много критических замечания по этому вопросу. Думаю, что истина здесь всегда где-то посередине. Поэтому надеюсь, что у нас будет конструктивная работа, совместная на этом направлении. Позитивная, не просто такой схоластический спор кто прав, кто виноват, а будет поиск совместных решений для того, чтобы обеспечить людям, которые живут далеко и не могут просто даже билет купить иногда, чтобы добраться. Да, важнейших и, и самых престижных центров научно-образовательных в стране, чтобы они могли иметь возможность сдать экзамены и, и попасть на учебу в эти центры. Но так, чтобы конечно была создана такая система, при которой преподаватели крупнейших и ведущих самых престижных вузов могли отбирать лучшие кадры. Кстати, и наш отечественный бизнес же, уже готов к установлению более крепких и долгосрочных партнерских отношений с наукой, с наукой и образованием. Свидетельство тому формирования принципиально нового для России явления корпоративной науки, разного рода стипендий, грантов для талантливой научной молодежи. И в заключение этого подчеркнуть, что э, уже очевидно, вложения в науку возвращаются в страну и явными конкурентными преимуществами. И потому важно создавать такие правовые и организационные условия для инвестиций в науку, которые бы помогали этому процессу. Это важнейший рычаг развития науки в целом, а, следовательно, и развитие кадрового принципа. Это то, что я хотел бы сказать вначале, большое спасибо вам за внимание. Хотел бы сделать несколько замечаний Таких рабочих по ходу нашего обсуждения, потом мы продолжим дискуссию, и если и что-то еще, я, разумеется, отреагирую и на последующее выступление. Так чтобы просто все это не было одной кучи поскольку уже накопилось ряд вопросов, которые на, мой взгляд, на которые нужно уже пора реагировать. Что касается бюрократии фондов и так далее, ну, бюрократия это общая проблема и в том числе российская проблема. За последние годы она не, эта проблема, к сожалению, не решалась темпами, которые бы нужны нам. Это становится уже проблемой для развитие экономики в целом, а не только науки. И именно поэтому мы многократно возвращаемся к вопросу о административной реформе, которая должна подразумевать не только реформу устройства правительства и высших органов власти и управления в стране, но и всю систему управления. Правительство сейчас подготовило, Соответствующее предложение, вот участник нашей сегодняшней встречи, вице-премьер премьера Сергей Борис, Борис Сергеевич, здесь, он как раз по линии правительства этим занимается. Надеюсь, что в конце концов мы эту проблему сдвинем с мертвой точки. Благотворительность действительно одна из таких проблемных тем. И право здесь наши коллеги, которые занимаются финансами, к сожалению, мы имеем негативный опыт использования различных благотворительных фондов для ухода от налогообложения. Это не значит, что мы не должны ничего делать по этому поводу, не, не должны думать, как нам использовать благотворительность для решения стоящих перед страной, и в том числе и в научной сфере работы. Э, если жарство вы подготовить соответствующие предложения, обязательно их посмотрим. Спасибо вам большое. Теперь по некоторым другим высказываниям э, участвующих в нашей сегодняшней, сегодняшней встрече коллег. Ну, э, что касается Академии наук, Вопрос для всех присутствующих не праздный, может быть, один из ключевых. Действительно, такие опасения не безосновательны. Дискутировалось в различных властных структурах, и мы только что с президентом Академии наук Юрий Сергеевичем Осиповым обменялись репликами по этому вопросу. Действительно, некоторые планы реконструкции Академии наук может быть, и основанные на лучших побуждениях, были крайне опасны. Не могли действительно привести к ликвидации на Академии наук как таковой. Такие планы не будут реализованы, хочу вас заверить. Хотя мы вместе с руководством Академии наук должны думать над тем, чтобы сделать этот институт более эффективным. Я знаю, что у самой Академии наук мысли по этому вопросу есть. Есть уже предложения, они реализуются. И это вообще должен быть процесс такой постоянный. Но ничего подобного, что могло бы привести к ликвидации Академии науки, поддержанной вопросом стороны, не будет. Теперь по закону Божьему и всему, что с это связано, для того, чтобы в школах, как было здесь заявлено, изучать эти темы. Я многократно обсуждал этот вопрос с представителями самых различных общественных организаций, в том числе и с руководством различных конфессий России. У нас есть конституция, есть федеральные законы, согласно которым государство отделено от религии, а религия от государства. И ничего в этом плане у нас не меняется, и мы менять не забираемся. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, помним, мы знаем, в какой стране мы жили многие десятилетия, начиная от философии, научного коммунизма и так далее, и так далее. Все это... С первых почти классов и кончая аспирантуры всегда везде изучалось. Это была государственная идеология. У нас сегодня с вами какая государственная идеология? Вот это праздный вопрос. Я думаю, что все здесь присутствующие со мной согласятся в том, что начиная с самого раннего возраста и кончая аспирантуры и научными учреждениями и рабочими коллективами, мы должны продвигать общечеловеческие ценности. И думаю, что многие согласятся в том, что общечеловеческие ценности, история нашей страны, она, конечно, связана и с традиционными религиями. У них, а их у нас по закону четыре. Это не значит, что мы должны, я здесь согласен с нашим уважаемым академиком и лауреатом, продвигать закон Божий как таковой, но мы должны спокойно обсудить, в какой форме и что, в каких объемах мы должны пребывать в школах э, по вопросам истории нашей страны, по, по истории э, религии. И, и как это в светском государстве, еще раз хочу подчеркнуть, светский характер нашего государства. Как это не, не э, конфронтационно, но с пользой для молодых людей, для всеобщества сделать в нашей стране. Я согласен абсолютно с предложением сделать это публичном обсуждении этого вопроса. Думаю, что это единственное правильное, что мы в этом контексте можем и должны сделать. И потом вместе, после обсуждения широкого, принять соответствующие решения, взвешенные и правильные. Абсолютно верным является и упоминание о необходимости сближения образования и науки, в том числе и Административным способом, так как предложили э, вот, наши коллеги из э, Сибирской Академии Наук, я знаю, что и в Москве, где-то Юрий Сергеевич говорил, есть э, необходимость, может быть, более э, посмотреть в административном плане э, более тесного взаимодействия в соответствующего и академических институтов, академии в целом. Я не против, готов сделать еще одно поручение правительству и уверен, это будет поддержано, нужно выработать нормальную, хорошую, приемлемую и эффективную форму этого взаимодействия. Теперь очень важные вопросы, касающиеся кадров, создания необходимых условий для работы, здесь и так далее. В том числе и повышение, повышение финансирования оборонных отраслей науки, мёкров, оборонных и так далее, и так далее. Здесь трудно не согласиться с тем, что было сказано. Конечно, кроме, кроме категорических чувств, о которых говорил Максим Николаевич, должны быть эту истину, они должны присутствовать. И согласен с тем, что гранты в размере двух тысяч рублей – это просто шик, это дискредитация самой идеи. Мы должны прежде всего, когда мы, имеем в виду представителей государственной власти, должны, конечно, прежде всего обратить внимание на те отрасли, которые не могут быть поддержаны иначе, как со стороны государства. И в их числе одно из первых мест, конечно, занимает, как из-за президент Академии сказал, это научные исследования, связанные с обороной. Это то, что государство должно поддерживать в первую очередь. Поэтому... Хочу вас проинформировать, в самое ближайшее время мной будут сформулированы поручение правительству об увеличении грантов ученым, которые работают в этой сфере, до суммы 20-30 тысяч долларов э, рублей в месяц. Это примерно будет приближаться к тысяч долларов в месяц. Примерно так же, как мы сделали для людей, которые собирали особую роль а, в, и играют особую роль а, в, а, в, в сфере искусства. Это для, знаете, для музыкальных коллективов мы делили такие гранты. Для наиболее выдающихся спортсменов. Ну, для ученых, особенно работающих в этой сфере, 20-30 тысяч рублей это тоже будут приличные деньги. Правительство вместе с соответствующими министерствами должно будет определить порядок 第二个民族自治。